Акцию мы организовываем каждый год э -э, в день убийства э -э, Бориса Фимовича у стен Кремля. И э -э, акцию мы запланировали еще до того момента, как Путин бросил российские, российские войска на Украину. А, ну, Это как бы и лично моя история, и для всех российских оппозиционных активистов, кто вынужден оказался в эмиграции, немцов важнейшая фигура, и поэтому очень важно, чтобы память о нем сохранялась. Тем более, что очень многие его предсказания, которые были сделаны давным-давно, многие его оценки самого Путина и перспектив действий Путина, они оказались верными, пророческими. Но Сегодня особенный момент, потому что происходят чудовищные события. Российская армия атакует Украину. И все-таки хотелось бы еще напомнить, что Борис Семенович Немцов был лидером антивоенного движения в России. В 2014 году после аннексии Крыма и вторжения российской армии на юго-восток Украины он стал лидером антивоенного движения. И мы помним многотысячные марши, марши мира в Москве. И во главе колонны шел Борис Фимович Немцов. Поэтому как бы, очень важно и как бы, хорошо, что День памяти Бориса Немцова соединился с антивоенным митингом. Я уверен, что он бы категорически это поддержал. Мы получили свободу в 1991 году благодаря русскому триколору. Когда люди выходили на площадь, отстаивали свободу наших стран, свободу Литвы. Три, три с Велева, то есть трехцветный флаг Литвы, который вы тоже видите. И тогда все наши флаги были вместе. И у нас есть мечта, чтобы те флаги, которые закрепились в 1991 году, оставались всегда с нами. В том числе и русский триколор. Путина, я ненавижу войну. Я чуть ли на Алену. У меня российское гражданство. Я от него отказываюсь. Это ужасно. казахи, белорусы мы вместе мы вместе Надо. нам нужен мир поэтому наша задача это приблизить конец этой империи зла и я верю, что эта война будет выиграна нами потому что за нами правда за нами Господь за нами народ и все международное сообщество. Путин захлебнется в этой войне. Поэтому война должна прекратиться. Слава Украине!